Да что ты будешь делать, а ну вот зараза-то. Итак, друзья, судя по вашей реакции на прохождение Майнкрафта 1.14, я делаю правильное решение. Я надеюсь, что оно у меня на ближайшее время устаканится, и мы будем активно дальше играть в наш всеми любимый Майнкрафт. Ну что ж. Друзья, и чем, конечно же, больше лайков и больше просмотров получит данное видео, тем будет этот момент меня дальше мотивировать к тому, что я буду запиливать и запиливать прохождение Майнкрафта 1.14 в классическую версию, в классическом режиме. Ребятки, пометку сделаю, это будет без модов. Это просто классический режим, без каких-либо ломающих игру модов. Ну что ж, давайте-ка приступим. В прошлый раз мы закончили, разбили здесь небольшой лагерь, успели, нашли, да, хорошее местечко на огромной карте, и вот теперь мы здесь, и теперь нам желательно отдохнуть, чтобы зомбари случайным образом не заспавнились и не сожрали, не сожгли нашу рядом стоящую деревню, нам это сейчас очень важно. Нам это очень критично. Да, играю, ребятки, я на самой сложной сложности в данной игре. И зомбарей ночью, э, и не только зомбарей, будет прям бесчисленное количество. Мы сейчас пока что с ними не справимся. Нам лишние проблемы, как говорится, не нужны. А, Ну что ж, смотрим, какой у нас прогресс. Так, значит, выкопали мы землянку вот такую небольшую для нашего будущего дома. Здесь будет располагаться наш дом. Давайте-ка займемся уже облагоустройством окружающей наш, нас местности Тут у нас очень даже все загажено И давайте потихонечку убирать все ненужное Так, так, так, так, так Ну что ж, давайте за работу, друзья, что стоять-то Травка, что-то ее тут много наросло Прям вообще не, неимоверное количество, надо это все дело убирать надо куда-то это все дело собрать. Да, то есть нам, мне нужно хранилище большое. То есть мне нужен сейчас дом постоянный, в котором будет располагаться хранилище всех моих ресурсов. Там, где мы будем начинать первое свое выживание. да, Там, где мы будем скрываться от злостных монстров. Чтобы нам ничего за это не было. И работать по ночам спокойно могли бы. Пока нам приходится все ночи перекантовываться в постельке. Чтобы нас, так сказать, не заломали Так, ну что ж, и главное нам сохранить постельку Чтобы у нас место Реса было уже поближе Вот к этому месту, где мы сейчас находимся Если нас просто если нас завалят Поймите, что мы Реснемся Неизвестно где, а здесь карты как с модами? Нет, к сожалению. И мы можем просто-напросто по новой, начав не найти эту местность. А у нас тут тем, не менее, тем временем бодренько уже подрастают деревья. Смотрите, какого размера они уже вымахали. Замечательно. Далеко бегать не надо будет, а будем рубать прямо их здесь. Так, давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. У нас в инвентаре всякого хлама. Надо бы куда-нибудь его сбросить. Так, все, никак не могу привыкнуть к новому управлению. Да, бегать, кстати, можно еще и зажав кнопочку Ctrl не помню на самом деле было ли это раньше, но ребятки, если было, то напишите, пожалуйста в этом, в, об этом в комментариях напомните мне, Нубасу как надо было, как оно было вообще в Майнкрафте всегда и во все века, так некоторые моменты забываются, так это надо убрать, это у нас не похоже, вот тут у нас выращиваем мы уже пшеничку да, текстурки поменяли, у нас пшеничка вообще не так вы, э, выглядела Вот это, я так понимаю, еще не до конца выращенный э, продукт А может быть даже и до конца Но пока ломать не буду, подожду, пускай еще подрастет немножечко Да, выращиваю для того, чтобы мы далеко не бегали за едой А у нас прямо она здесь была под боком так, я думаю, что здесь надо еще немножко расширить, да? То, что подвал у нас маленький. А здесь я буду строить свой первый дом, свою коробку или что у нас получится, я пока не знаю. Но я думаю, что надо немножко все-таки расширить его. Я хочу домик себе попросторней, чтобы было где развернуться. Чтобы было где складировать наши ресурсы. Вот, склад у меня будет в подвальном помещении. А все остальное я постараюсь вынесу, вынести наверх. Все-таки, да, думаю расширить его еще как минимум на... Блок один, да, то есть сколько у нас получается? Раз, два, три Ну, один блок займет стена а Остальное у нас уйдет на внутреннее помещение Давайте еще на один блок расширим И выкопаем его вниз А то это будет слишком маленький дом Но ну, а с другой стороны я сейчас уже начинаю разворачиваться Более глобально Так, ну ладненько что получится, то получится. Все, вот так вот хватит, не будем больше а, раз, разворачиваться. Иначе мы здесь очень долго будем строить. Так, здесь нам надо сейчас почистить все по, по кромочке, чтобы у нас было ровненько, да. И мы смогли здесь поставить нормальную стенку. Стенку я хочу поставить не земляную, а какую-нибудь каменную, да. Чтобы у нас все это дело было попрочнее. И чтобы в случае, если у нас где-нибудь бомбанул крипер, все это не разорвало на куски. Так, ну что ж, здесь тоже надо убрать. Убираем, убираем всю эту кромочку Что нам не нужно, все убираем Так, здесь мы давайте-ка дальше Поглубже Так, ну тут я уже думаю Будет подвальная область Да, ну здесь у меня вообще будет Стенка, сейчас где я копаю, это будет стена по сути, ящики у меня стоят в, прям по краю стены. Там будет проходить стена. Я сейчас убираю землю для того, чтобы здесь поставить стеночку, друзья. Какую-нибудь хочется мне камень. Даже из булыжника. Из банального. Я думаю, мы тут с булыжника и из дерева сейчас только сможем построить. Как мы видим, тут даже залежи железа есть. Замечательно просто. Давайте это все дело выкопаем. Нам это дело пригодится. Лишним оно точно не будет. Так, так, так. Отлично. Сейчас, секундочку. Так, железо, значит, у нас. Залежи огромные, железо. Сколько же его здесь, а, замечательно. Это я хорошо выбрал место. Это уже мне для развития пригодится. Так, тут даже еще одна жила, что ли? Ничего себе. Или, подожди, или это мне показалось? Давайте-ка копнем в бок. Обычно где такие такое проявление, бывают еще места за залежи железа. Так, чем бы сейчас заткнуть ее обратно? Наверное, булыжником все-таки. Да, давайте все это дело заклеим, чтобы у нас лишних дыр здесь не было вообще. Так, так. Так, мы тут хоть правильно? Да, тут у нас будет дно. А дно будет у нас непонятно из чего. Но я бы его сделал какой-нибудь однородной массой, то есть чем-нибудь таким а, однотипным и красивеньким. Чтобы у нас не было такого, что у нас здесь одни кирпичи, там другие и так далее. Я хочу сделать... В общем, вообще бы сделал я булыжником, да, было бы идеально. Просто булыжником, то есть камень, сейчас я перелопачиваюсь, вот этот вот, это что у нас такое? Это у нас известняк, по-моему, какой-то, да? Что давайте это посмотрим? А, это диарит у нас. Да, вот к этим к новым блокам придется еще привыкать, потому что когда я глобально последний раз играл в Майнкрафт, эти блоки хорошо так активно не практиковались в майне, их просто не было. А сейчас приходится с ними. Ну, куда деваться? Обновление, что поделаешь? Надо привыкать, приспосабливаться, так сказать. Так, ну что ж, дальше ковыряем. Это мы сейчас делаем ну, место под пол. Здесь будет у нас располагаться самый нижний ярус, по которому мы будем бегать. Да, я хочу, чтобы было все красивенько. Да, сегодня наша серия, наверное, будет посвящена строительству нашего убежища. Все-таки нам как-то ведь надо выживать, правильно? А, где будем выживать, если мы будем без дома, на самом деле, Хреновая перспектива, если честно. Так, так, так, ребятки, как вам вообще, нравится Майнкрафт или нет? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, пока тот Батька Олегович строит. Вот, и я с удовольствием посмотрю, отвечу. И вообще, ребятки, давайте, не стесняйтесь, советы мне в комментариях. А, тоже буду с удовольствием читать, потому что я не true геймер по поводу Майнкрафта. И по-любому много чего не знаю, чего знаете вы. Вообще, Майнкрафт игра такая, что здесь все прям знать Просто нереально здесь очень много всего можно делать. Так, ну что ж, ладненько. Да, ребят, жду ваших комментариев. Это поможет мне, по крайней мере, даже будет поддержкой. А поддержка мне очень сильно нужна. Ну что ж, дальше продолжаем. Вот он наш пол, как я и говорил. Я его выложу камнем. Стены я, скорее всего, выложу тоже камнем. Но хотелось бы, чтобы они не сливались. Но для подвала, если честно, может быть, даже и подойдет. Вот так вот. Такой вот у нас пол получился. Здесь будет стеночка проходить. Да, хотел я, кстати, ее тоже камнем, но, если честно, мне хочется что-нибудь, чтобы покрасивее было немножечко. А покрасивее только у нас дерево. Но дерево под... для подвала я использовать не буду. Я, наверное, все-таки а, вот эти боковые стенки обложу а, нормальным кирпичом. А кирпич нам можно, нужно нажарить в печке. Так, давайте-ка это сделаем. Тут что у нас, стейк мяса даже есть? А здесь у нас еще один стейк, надо его дожарить. И сейчас, да, я хочу здесь нормально сделать стеночки. Стеночка будет проходить вот до сюда. Здесь у нас будет лестница. Да, прям тоже ее сделаем. Либо из камней, либо из булыжника. Из булыжника тоже, наверное, можно сделать. Давайте-ка глянем. Что у нас здесь можно сделать? Вот лестница, булыжниковая. У меня есть. Можно, кстати, из булыжника ступеньки сварганить по-быстрому. Да, пока у нас там пережаривается все. Да, булыжника у нас не осталось. А, нет, есть еще. Так, что-то мы мало сделали ступенек. Блин, как-то странно но сделает, на самом деле. Ну ладно. По, по единичке буквально, по четыре штучки. Так, здесь я лучше, наверное, вот эту землю... Вообще, в принципе, все, что касаемо дома, лучше ставить не на земле, а на камнях. Да, чтобы, ребятки, было понадежнее. И сейчас я вот эту всю область я лестничную сделаю из булыжника. Просто здесь накидаю его, чтобы был, и у нас все будет из булыжника. Так... Так, куда ты, блин, выкинул-то все? Так, у меня еще три сундука не распределено. Надо бы еще этот пожарить. Так, вот здесь мы, значит, сделаем... А, булыжник я хотел. Булыжником все это дело заткнем. Так. А вот так сейчас сделаем. И лестница у нас будет чисто на булыжнике. Булыжниковая лестница. Так, здесь. Вот здесь. Так, и еще, наверное, вот здесь, да? Чтобы это у нас уже будет все, выход. Так, а у нас как там получилось? Давайте глянем. А, все нормально. Здесь можно и землю оставить. Уже здесь ничего страшного нет. Так. Здесь можно земельку оставить. Это уже не критично. Главное, что вот здесь у нас будет из булыжника лестница. Давайте поставим. тарам -там -тари, тари там тарам пам парам папа. Во! То, что я и хотел. Вот это просто замечательно. Вот эта лестница в подвал. Но, но, но. Лестница-то в подвал это понятно. Ладно, эта лестница в подвал, а ее надо будет, конечно же, сделать с дверью, а дверь, дверь, дверь, лучше всего, я думаю, даже знаете, как можно будет сделать, надо ее еще углубить, короче, немножко неправильно я сделал, чтобы она у нас чуть подальше была, да, то есть у нас будет лестница в подвал, вы видите, что я имел в виду? потом попозже, и я сейчас ее просто немножечко углублю сюда вовнутрь, так, у нас, по-моему, темнеет уже, да? Это критичный момент для нас сейчас, поэтому мы сейчас быстренько ляжем спать. Сейчас здесь сначала расширю. Так, так, так, так, так, так. Да, вот, тихо-тихо, так, ага, что-то не так немножко пошло, ну, вот так вот сейчас сделаем, все пока, да, давайте быстренько сейчас поспим, нам нельзя ни в коем случае э, затягивать, иначе у нас слишком много наспавнится зомбарей, которых мы не успеем перебить, они, скорее всего, перебьют нашу деревню, которую надо сохранить, я специально от нее поселился, ребята, вот на таком расстоянии, э, потому что именно так... Вероятность того, что зомби там будут спавниться Минимальная Я могу просто к ней днем подходить А ночью, естественно, я буду ночевать пока здесь Ну, как видите, она у меня пока не защищена А надо бы ее защитить, ребятки По-хорошему, иначе ничего хорошего Из этого не получится у нас Хорошего выживания тоже Так, что я задумал? Я задумал следующее Вот этот слой надо убрать булыжника Так, у меня уже скоро железная кирка моя сломается Ну, это не страшно, у меня же теперь с железом проблем нет С железом хватит так, или еще немножечко, потому что здесь будут а, ступеньки и надо будет еще вход, но вход должен просто эту комнату всю занимать целиком. Здесь будет стена, которая у нас а, подравняет эту всю комнатку, да? Вот, вот, вот, а, так, здесь будет стена, здесь будет одна клетка, а здесь будет вторая, и тогда нам будет хорошо. Да, вот так вот будет отлично, вот так как раз будет то, что я хочу. Так, вот сейчас мы здесь лестницу можем смело ставить уже. Вот, теперь как раз так, как я и запланировал. Так, и вот здесь вот еще один пролет. Ну и здесь мы сделаем тоже каменную такую э, небольшую подложку. Вот, здесь мы, наверное, разместим тоже какую-нибудь, может, дверь. Ну, посмотрим. В процессе, ребят, мы посмотрим. Строим, ребятки, строим. А тем временем наша пшеничка подрастает. Так, я пока не могу сказать, какая стадия у нее завершающая, поэтому ждем. А когда у нас вырастет, она еще... Так, тростничок тоже подрастает, отлично. Тут на нас растут, замечательно. Все прям колосится и все цветет. Так, ну ладно, а мы продолжаем. Что у нас в сундуках? Что нам можно скинуть пока в сундуки? И что А, я тут землю чисто скинул. Как интересно перемещать э, однотипные... Э, я что-то вот реально не помню. Так, это мы взяли. Однотипные. Тут, по-моему, так нельзя, поэтому приходится пересылать просто по стаку, да? Причем самому надо искать Я вроде как-то помню, можно было взять все И как-то реально это можно было сделать По-моему, без модов даже, да? И ребятки, кто знает Пожалуйста, пишите мне в комментариях Потому что Старый Нубас подзабыл, как делается полное забирание из сундуков и помещение в сундуки однотипных предметов. Немножечко я не помню, или тут вообще нельзя так в классике делать. Напишите мне, пожалуйста, чтобы просветить мои зачерствелые мозги. Так, ну что ж, дальше смотрим. Надо сделать сундук под хлам. У меня, в принципе, сундуки есть. Да, сундук под хлам должен быть обязательно, чтобы там хранить, соответственно, всякий хлам. Так. Что прикольно здесь сделали. Это можно сундуки теперь ставить вот так. Смотрите, раз. И если мы зажмем шифтом на землю, то два. У нас получается два сундука. То есть, ребятки, раньше только с модами можно было такое сделать. А сейчас мы можем их по отдельности так лепить. Вот, для чего я это сделал? Так, а если мы сверху поставим сундук? А почему? У нас нижний сундук открывается, смотрите-ка. Я-то думал... А, потому что, да, все, я понял, почему так. Если бы у нас здесь наверху стоял блок какой-либо другой то, вот, например, вот этот поставим, то у нас сундук, все, сейчас он не открывается. А если сундук над сундуком, то открывается. Фу, замечательно. Так, а если двойной сундук? Ну так, тогда тоже будет работать. Так, а слушайте, тогда что я здесь извращался тогда так? Надо сделать более по-другому. Раз, два. Что я тогда здесь извращался? Раньше, по-моему, есть сундук, над сундуком ставим, что нельзя было открыть. Или я ошибал, или я ошибаюсь. Так, и вот, если мы, смотрите, сбоку лепим без шифта, то... Точнее, сбоку, если вот сюда лепим с шифтом, то у нас получается двойной сундук. А если мы лепим, например, смотрите, я сейчас вас научу, как делать одинарные сундуки, кто не в курсе. Да, кстати, он срубает тоже по одному сундуку двойной. Вот, если хотите сделать одинарный сундук, смотрите, ставить один, к примеру, сюда, а второй уже не на боковой части, да, а вот просто сверху на этот сундук у нас получается два сундука. Все круто, все ништяк. Так, ну я здесь хочу сделать два сундука, двойной точнее. Чтобы у нас было вот так именно, да, то есть, так, в этот доступ есть, в этот тоже доступ есть, замечательно. Так, здесь у нас э, земля, а во втором мы будем сохранить какую-нибудь, наверное, булыгу, а здесь мы будем хранить, я бы, наверное, сделал поближе к дверям, такие сундучки двойные. Так, давайте-ка мы тогда здесь оставим один, вот так, а сюда поставим э, два, то есть тут будет вход, вот тут будет стенка, вот здесь прям будет вход, и вот здесь прям будут сундуки, в которых будет располагаться у нас хлам. Хлам я называю, ну как хлам. А, все, так сказать, остальное, да. То есть здесь будет различная булыга, типа диарита, типа гра гравия, это все остальное, да, и прочая булыга. Глину можно туда, то есть блоки такие, можно сказать, земляные, да, просто блоки. Дерево я бы в другое поместил. Люблю, кстати, ребят, сортировать все свои предметы, так мы будем потом хорошо помнить, где у нас что лежит. Иначе будет полная каша И вот булыжник, то есть это все булыжниковые блоки сюда Руда это уже такой ресурс, который мы можем перерабатывать, поэтому мы его в другое место положим Так, органика должна быть, сундук для органики, я наверное, вот этот, этот. То есть цветочки, грибочки, чернильные мешочки, курятину можно сюда отнести, семена, кожу, да, можно сюда сахар и прочее, прочее, прочее. Так, землю мы знаем, куда мы относим. Вот в этот, кстати, сундучок можно поместить уголь, можно железную руду помещать, можно железо-слитки. Я потом, конечно же, более четко буду это все сортировать, но это пока первая сортировка, чтобы у меня просто-напросто мой а, инвентарь не был засорен по максимуму. Так, я сейчас хотел обжарить немножко камня, немножко булыги, но мне для начала надо ее накопать, а я здесь уже все застроил. Так-то хорошо бы по шахту здесь сразу же сделать, да, чтобы я мог отсюда а, выбегать в шахту. Я, наверное, так и сделаю, мы начнем, как обычно, разрабатывать ее здесь, то есть это вход просто в мой подвальчик, а отсюда я уже сделаю ниже проход такой, да, какой-нибудь... Э то есть, это мы все в планировку включаем. Дальше это у нас будет проход в шахту. Шахту желательно делать так, немножечко попросторнее, чтобы мы могли по ней передвигаться во всю, так сказать, величину. Так, здесь небольшой такой сделаем выступ также, да, чтобы у нас было... Так, я сейчас это все сделаю. Да, в полную величину сделаем. Так, так, так. То есть, в три блока нам желательно делать шахту, чтобы нам головой не стукаться, когда мы будем бегать туда-обратно. И в два блока шириной... Я просто привык так всегда делать входы в шахту. Можно, конечно же, сделать вертикальный вниз, но лучше там нужно делать дополнительное подъем потом вверх. Тут у нас телепортов нет, поэтому я сделаю такую в виде лестницы. Ох, мы тут даже уголек смотрите, нашли, крутяк. В виде лестницы и три блока в высоту. Да, придется поковыряться, покопаться, но мы делаем для себя. И нам нужно, чтобы это было все удобно. В конце концов, потом здесь можно будет провести железную дорогу более удобнее, нежели по вертикальному проходу вверх. В любом случае, нам придется ковырять, если мы хотим сделать красиво. Так, ну что ж, ладненько. Кирка у нас сломалась. Я думаю, вообще стол свой сюда переместить пока что. Да, чтобы далеко не бегать. Я имею в виду, вот это рабочий стол. Так, тут у нас ничего нету, вроде нет, ничего. И печки, кстати, я бы тоже туда же. Кто это Кто это здесь у нас? Помирает. Я тебе помогу сейчас, чувак. На! Больше не будешь будешь знать, как заплывать не в свои места. Ух Мне... ты, как здесь много-то их, а! Спрутов вы видите, сколько? Там даже рыбка есть, красотень-то какая, вообще удачное место. Еще один. Привет! О, смотрите, как классно сделали. Раньше, кстати, такого не было, что они, чтобы они выпускали такие чернильные а, вот эти клубы дыма. Видите, черные клубы дыма. Раньше не было. Я даже его не убил с двух ударов. Обычно раньше он вылетал уже. Так, ну ладненько. Спруты у нас немножко поменяли. Они прикольно сейчас стали. Вот это чер чер чер чернильную жидкость свою выпускать из а, одного места. Так, я хотел перенести вот эти вот печки. Так, уголек древесный забираем. А, стейк мы тоже забираем. Пока мы вроде не голодны. Так, а если их сломать... Скажем, ладно, надо, надо все-таки, надо нам ä, сделать все-таки кирку и собрать это все дело киркой. Вот, так, да, давайте я сделаю сейчас здесь уже, ä, поставлю верстак. Вот здесь можно даже с этой стороны его поставить. Так, у нас здесь будет проход, здесь будет стенка, и вот здесь у нас будет верстачок наш, да? То есть у меня такой будет подвал рабочий, наполовину ä, подвал, а наполовину ä, мастерская, и здесь также будут у нас печки. Я хотел сделать кирку. На кирку нам нужно железо. Так, никакой крипер ко мне не идет. Вроде не слышно пока. Так, кирка. Я, в принципе, так знаю, как делается кирка. Но нам на нее нужно еще и дерево. Так, доски и палки. Так, отлично. Так, так, так. И вот так. Опять у нас есть кирка. Крутая, отполированная и классная. Так. А, что мы сделаем? Ступеньки у меня здесь, значит, есть. Я туда уже сейчас успеть Печки надо сюда перенести, чтобы можно было здесь прям такие плавить. Ну, я бы, наверное, постель туда же перенес, но пусть пока стоит здесь. Мне, кстати, не помешала бы вторая кровать, чтобы в случае разрушения одной у меня было второе место для сейва. Это у нас кровать, ну, я думаю, что многие уже знают, используется как точка сохранения, где мы будем резаться в случае нашей смерти. А, это очень круто. Так. Ну, не круто, конечно, смерть это не круто, а круто то, что мы здесь и будем резаться, а не где-то там, непонятно где. Так, идем. Так, у нас тем временем опять стемнело, что-то как-то быстро у нас ночи здесь начинаются. Так, зомби нигде нет, криперов тоже, ложимся, отдыхаем. Так, наступило утро, идем обратно на трудовой наш карьер где нам предстоит построить свой первый дом. Пока что у нас строительство находится на стадии разработки. Так, печечки. Печечки мы здесь же поставим. Где-нибудь а, даже поближе к верстачку можно. Или можно даже не, не к верстачку, а куда-нибудь. Куда же мы их поставим? Да даже можно вот сюда. То есть. Вот тут у меня будут печки. Тут сундуки, тут печки. Все достаточно удобно и компактно. Так, и все это в одном подвале. Потом сундуки расширим и будем у них складировать наше накопленное. Так, в печке нам нужны доски для растопки. Или лучше, наверное, лучше всего это... Да, не доски. Ну, не... я имел в виду палки. Не палки, а доски. Так, давайте-ка мы эти доски уже сделаем в каком-нибудь количестве. Так, я думаю, древесины надо оставить половинку хотя бы. Вот, и половинку мы сюда поместим. Раз... Половинку мы сюда поместим. два, И можно пока уже начинать обжаривать булыжник. Это нам уже нужно для стен. Так, по 12 штучек пока положу. Пускай жарится, не жалко. Так, пережарка булыжника полным ходом. Идет камень мы получаем. Ага. Ну да, ребятки, камень я сейчас так просто добыть не смогу. Мы снова получаем вот такой же точно камень, который, из которого состоит наше а, все вокруг, да, везде. Но, тем не менее, нам это пригодится. Так, факела у меня есть, но я бы, наверное, сделал. Вот у меня есть два древесного угля. Я бы сделал еще, наверное, факелов. Потому что я сейчас спускаюсь в шахту. Мне бы не помешали какие-нибудь еще дополнительные штуковины. Типа броньки какой-нибудь самые беспонтовые. Ну ладно. Я пока надеюсь, что у меня сейф, моя зона моя настроена. Мне здесь никто не подзорвет, я надеюсь, да. Никакой крипер здесь не появится. Но это только мои э, прогнозы, а на самом деле бывает все по-другому. Так, у нас там уже и хвойные деревья растут уже. Ну ладно, наша задача сейчас накопать булыжника. Так, высота в три блока, нормальная высота. У нас тут как раз-таки уголек нам попадается, просто крутяк. Так, собираем вот это железо, надо в первую очередь собирать. Во, как много тут, о, отличная жилка попалась нам. Так, берем все, все в хозяйстве сгодится. Так, ну и дальше копаем, копаем до самого днища. Долгая на самом деле история, ребятки. Долгая очень. Ну что ж, куда деваться? Делаем, говорю еще раз, для себя. Ну а вы, ребятки, пока можете оставлять свои комментарии, пока все это дело происходит на экране. Что вы думаете? И также свои советы по поводу прохождения... Что я делаю не так, посмотрю обязательно и в следующих сериях буду себя... Буду, наверное, использовать все ваши советы. Ну что ж, мы продолжаем, значит. Да, копаем мы сейчас камень для того, чтобы нам выстроить в доме более-менее нормальные и прочные стены. Чтобы нас его случайно ветром не сдуло наш домик. Вот, укрепляемся, ребятки. Осно... Обосновываемся на месте прибытия, так сказать. Вот, сейчас нам нужно укрепиться и быть уверенным в завтрашнем дне, да? Какие странные звуки в этой пещере. Так, давайте мы уже здесь поставим где факел, уже как-то темновато становится. А как можно, факел, интересно, можно как-то по-другому ставить, нет? Мы можем же его в другую руку взять, да, в случае чего. А как в другую руку взять, на shift, по-моему, или на f? Да, на f мы берем в другую, ага, вот. То есть у нас теперь кирка есть и факел, но динамическое освещение сюда, я так понимаю, не завезли. Как с модами, если бы мы играли, да? Давайте попробуем сейчас. Вот я с факелом в руке иду. И свет, он интересно с нами идет? <сёк> или остается на том месте, на котором я поставил последний факел? Так. Это что у нас тут такое? А, это у нас просто... Мне показалось, что у нас здесь мы, мы нашли спаун какой-нибудь монстров. Нет, тут у нас просто известняк или андезит или что-то в этом роде. Так, но ну пока что я вижу, что у нас динамического освещения здесь нет, потому что свет остается а, за нами. Ну, давайте ковыряемся дальше. Копаем до самого дна. Нам нужны алмазы. Ну да, тут у нас вот так вот. Зато мы можем, ребятки, сразу с киркой в руке... Ставить. Это очень, кстати, удобно сделали. Да, изначально просто непривычно, когда только садишься играть за 1.14 версию. Но со временем понимаешь все эти прелести. Вот сейчас я просто-напросто держу и факел в руке, и киркой работаю. Это просто великолепно. Раньше приходило этот момент для себя настраивать таким образом, что ты просто в какой-то слот помещал факел, и каждый раз приходилось тыкать на слот, когда ты ставишь факел. Но сейчас это все просто. То есть у меня в одной руке факел, я раз... С киркой в руке ставлю факел. Замечательно просто сделано. Просто обалдею я от всего того, что здесь переделали. Да, внесли изменения. Сделано, ребятки по уму. И мне это, черт возьми, нравится. А вам? Пишите в свои комментарии по этому поводу. Так, ну что ж, а мы ковыряемся дальше. Я не понимаю, где на каком уровне. Но мы можем подсмотреть. У нас здесь есть такой вот э, лист с определенными параметрами. Нажимая на F3, можем его открыть. И посмотрим. X, Y, Z. Смотрите, у нас высота, значит, по горизонтали, по вертикали и по, по диагонали, хотел сказать. То есть, у нас несколько плоскостей. То есть, горизонтальная, э, вертикальная... И, э, так, в, и, в общем, да, горизонтально, вертикально и вверх-вниз. Вот, сейчас мы на 39 девятом, на 38-м блоке. До самого низа остается не так уж и много. Ну что ж, будем ковыряться дальше. Так, выключаем это все. Так, ну-ка, на F8 работает система чанков. Или это только с модами, по-моему. Так, ладненько, это мы не будем проверять. Так, что ж, нам нужен факел. Что-то у нас тут темновато становится. Сейчас по максимуму накопаем булыги, потом пойдем ее пережаривать. Так, это у нас камушек, это у нас новый э, ресурс. Ну, для кого-то, может, уже не новый, но для меня пока что вот эти все андезиты, диориты, э, я с, с ними раньше глобально не играл еще. Гло, э, глобально я играл с ними только в модификациях, но в в версии нет. Так, что же нас ждет там в этих глубинах? Смотрите уже, какой я охрененный ход прокопал. Далеко-далеко. Скоро, наверное, уже наткнусь на какие-нибудь пещеры. А еще лучше, ребятки, если где попадутся алмазы, и прям сразу, и прям сходу, блин, по привычке, переключаю. Для того чтобы она а, слот с факелом. Вот да, вот это осталось у меня еще. Никуда не денешься. Ну что ж, я думаю, со временем привыкну. Так, давайте еще глубже. Почему три блока, ребята, строю высотой туннель, чтобы нам можно было бегать по лестнице? Я здесь еще лестничную клетку потом поставлю, чтобы нам можно было быстро бегать в шахту. Да, шахта нам сейчас нужна. Нам нужно а, к недрам земли сразу же прокопать вход. Нам будет так интересней. Так, нам нужна будет и лава, нам нужны будут ресурсы. Черт, опять кирка сломалась, надо было сразу две взять. Ну вот, ребятки, сейчас нам, как видите, подниматься неудобно. Приходится каждый раз прыгать, если у вас а, не включен автопрыжок то сложновато на самом деле... Ну, как сложновато? Мне привычно, а вообще сложновато вот так вот прыгать на каждой этой ступеньке. Мы поэтому сейчас сделаем более мелкие ступеньки, чтобы можно было бегать здесь быстро. Так, никого нет вокруг? Криперы? Так, нет, только лошади. Ох, смотрите, уже пшеничка наша, я так понимаю, созрела. Хотя еще не уверен. Пускай еще постоит немножечко. Не будем торопиться, а куда же нам торопиться-то в конце концов? Успеем. Так, нам нужна... Нам нужна еще одна кирка. У нас еще сломалась одна, да. Копаем все остальными, нам нечего сейчас э, этот ресурс экономить. Так, уголек мы потом добудем. Хотя зачем потом, когда можно сейчас. Так, раз, раз. Причем здесь нам еще дают и опыта в придачу. Да, угольная. уголь, уголь нам нужен будет. Хорошо, набрали уголька. Пойдемте дальше вниз, так, здесь я думаю, наверное, немножко восстановить, можно даже вот так, я вообще бы сейчас сразу же сделал ступенек побольше и с собой бы взял, просто я потом уже поставлю, да, так здесь тоже можно, просто потом я а, сделаю уже лестницу, а, когда на обратном пути пойду, и сейчас надо еще на прожарку поставить, я не знаю, сколько там у меня прожарилось уже, 64 ступеньки, вот это мне уже хватит, наверное, так, а что мне тут по прожарке? 12 штук прожарилось. Давайте мы еще сюда закинем. Сейчас пополам разделим это все дело. Раз. Сюда 32, и сюда 32. Пусть пока жарится наш камешек. Так, ну что ж, булыгу, я думаю, можно сюда пока скинуть, лишнюю. Чтобы она нам не мешалась. Так, это все пока здесь. Так, да, всякий хлам. Здесь хлам, и тут у нас ресурсы. Уголек тоже можно скинуть. Железную руду тоже скинем Так, сюда у нас хлам Вот такой пойдет Так, ступенчики мы возьмем И еду тоже возьмем Так, да, еду мы всегда в последнем слоте держим Так, ну и дубовую лодку Наверное, тоже сюда же скину Если что, я не, ну не сюда, надо под нее вообще по-хорошему Вот этот сундук подойдет идеально для такого хлама Для другого совершенно Здесь у нас органика Здесь у нас а, различные а, ресурсы То есть полезные а здесь будет всяких хламчанский, типа лодок, всяких там кирок, мотык и так далее. Так. так, ну ладно, все, ага, у нас темнеет лучше, ребятки, поспать сейчас, прям это сделать. Я бы, наверное, сейчас поспал и еще где-нибудь шерсти надыбал. Надо сделать ножнички, чтобы, чтобы собирать шерсть совет, которые бегают где-то, должны бегать в округе. Так, и сделал бы еще одну кровать на всякий случай, чтобы не потерять. Все, давайте поспим. И сейчас я все-таки попробую поискать, э, поискать немножечко барашков, чтобы сделать, чтобы сделать нам еще одну кровать. Так, как делаются ножницы? Я уже не помню. Раз, два. Ага, все, вспомнил. Вот так у нас просто делаются ножнички, друзья. С помощью них мы и сможем добыть больше шерсти с наших овечек. Овечки где-то у нас неподалеку должны быть. Так, а как у нас все сразу убрать? Есть такая кнопка? Именно руки, чтобы освободились Нет такой кнопки Так, ладно, ага, тут по-моему у меня даже так шахты есть А я тут что-то копаю, хотя нет, это не шахта Я помню, что где-то в округе Вот там свиньи у меня есть, смотрю А барашки тоже должны быть где-то Так, там тоже свиньи Овечки, вы где? Овечки! Черт, ну я помню, что они где-то были Так, там у меня лошадки Может там и овечки будут в той стороне, давайте-ка пробежимся Тут что у нас, шахта? Да, он вход в шахту Давайте глянем, что там у нас. Ничего пока хорошего не видно. Так, давайте идем дальше. Овечки, вы где? Нет, не вижу овечек нигде. Ага, вижу, да, овечек. Вижу, да, родные вы мои, как я по вам соскучился. Привет, привет, лошадки. Я вас со временем как-нибудь, как следует, пришпорю. Так, вот они, овечечки. А вот у них шерсть такая есть. Замечательно, отличный ресурс. Он мне очень... Ох ты ж, ё-моё, это мы забираем. Так, дай мне свою шерсть. Мне нужна твоя одежда. Там у нас... Ох, тут даже большой... Ах, ты ж ё-моё, тут такой большой карьер есть. А я там у себя копаю. Ну, ребята, это все для того, чтобы... Тут, кстати, очень много железа в этом карьере. Мы будем просто знать. У меня рядом есть огромнейший карьер. Это очень-очень хорошо. Это я прям удачно прям здесь место выбрал. Будем ресурсы черпать отсюда. Так, тут у нас жители живут наши. Мы вас, ребятки, пока не трогаем, мы пока держимся от вас подальше. Это не потому, что я вас боюсь, а чтобы вы сохранили свою девственность, так сказать. Можно и так сказать, да. Чтобы вас никто не трогал, вы у меня были неприкасаемыми пока что. Так, это у нас тоже шахта. Тут у нас прям просто все, все в дырках. У нас очень хорошая система пещер, оказывается, возле наших а, владений находится. Но мы все-таки предпочтем а, начинать копать из нашего центра Я сначала прокопаю, а потом уже будем делать резкий спуск Вы, ребята, увидите со временем, что я имел в виду Резкий подъем у меня будет по лестнице А резкий спуск мы сделаем вот именно через водопад систему Если, конечно же, это здесь еще работает Так, в общем, а, взял я сколько мне надо шерсти И я могу сделать еще одну кровать У меня дерево есть и мне на кровать уже хватает. Белая кровать. Чтобы сделать не белую кровать, я так понимаю, мне нужна соответствующего цвета шерсть. А пока я покрасить ее никак не могу То есть, чтобы сделать соответствующий цвет шерсти Мне нужно белую шерсть скомпоновать с каким-нибудь красителем Которого у меня пока что не. У меня, кстати, желтый краситель есть Можем желтую кровать сделать У меня где-то цветочки были Так, давайте посмотрим Сразу же сейчас я вам покажу, как это делается Так, вот цветочки Вот мы положили их на верстак И получаем желтый краситель Да, с помощью этого мы красим Так, сколько, интересно, можно покрасить шерсти сразу? Я смогу покрасить все? Ну, наверное, два красителя соответствуют двум покрашенным блокам шерсти. Верно, я думаю? Да, верно. И теперь у нас, я, если все правильно думаю, появилась возможность создать желтую кровать. Нет? Или такой в принципе не существует? А какая существует? Так, есть кровать. А, мне, наверное, не хватает просто. Да, Сейчас, секундочку, загляните в новые рецепты. У меня желтая кровать-то появилась, но мне не хватает еще одного блока шерсти. Надо даже три блока шерсти нам для того, чтобы скрафтить кроваточку. И вот... Нет, не так. Делаем сначала краситель, красим блок шерсти. И вуаля, друзья, как я и планировал, у нас появилась желтая кровать. И это круто. Я просто специально делаю их разными, чтобы различать. Так, ну я бы ее где-нибудь поставил, конечно же, в другом месте, не в подвале, но ладно, пока в подвале подойдет возле печечек, но здесь будет слишком горячо, но я поставлю тогда ее возле верстака или лучше где-нибудь вот здесь за верстаком. Да, это второй вариант кровати, чтобы у нас было больше возможных мест для сейва. И чтобы нас в случае случайного слива, непредвиденного, я смог спокойненько здесь резнуться. Так, деревья растут, замечательно. Ах, а, даже тыква одна появилась, охренительно просто, замечательно. Так, вот это у нас что? Давайте-ка проверим. Как-то на правую кнопку мыши не собирается, а если не собирается, значит, скорее всего, оно еще не выросло, Или я собираю просто не так, как надо. Но я раньше помню, что можно было собрать. Если я ударю левой кнопкой мыши, я просто, да... Это у нас просто все слетает. А может быть оно так и собирается на самом деле? Что-то я, ребятки, этот момент не помню раньше. А! -а, -а! С шифтом зажато можно собирать. Все, все, все. Ну-ка, давайте проверим, работает ли здесь это? Нет, не работает, ни хрена. Фи, я думал, работает. А если мы даже не сами попробовать? Нет, не работает, ребятки. Не работает почему-то. Так, а если мы поменяем? Факел поставим сюда. Нет, не работает. А если мы пустую руку оставим, вот так вот. Нет, ребятки, на shift не работает сбор. Вроде раньше работало, если на левую кнопку мыши. Но также разбивает просто. Просто разбивает все в хлам. Ну что ж, ладненько, я понял. Зато у нас есть пшеничка. Пшеничку мы уже сможем а, применять. Так, а может быть вот эта созревшая пшеница? Нет, нет, по-моему созревше... созревшая пшеница, она вот так вот отображается. В таком цвете. Но я еще к этому моменту не привык. Надо попрактиковаться. Так, что ж, мы еще одну выполнили. Кроватку мы поставили. Замечательно. Так, продолжаем развиваться, ребятки, в режиме онлайн, то есть в прямом эфире. Развиваемся мы не за кадром, а развиваемся полностью с нуля и на ваших глазах. увидите, это все происходит. То есть я не строю за кадром какие-то там декорации, дома и прочее, чтобы вам показать. А я именно начинаю свое развитие с самого нуля и все вам показываю. Это классика, друзья. Ну что ж, поехали дальше. Так, тыковки. Что у меня здесь делают? Тыковки, это же органика. Пускай она лежит в соответствующем месте. Так, пшенич мы тоже сюда поместим. Песочек у нас должен тоже бы желать лежать, желать. Песочек должен желать. Пусть лежит в соответствующем месте, но я бы уже нажарил стекла немножечко. Так, отлично, камня нажарилось достаточно много. И мы уже можем здесь построить стену нашу пули непробиваемую, но ее она будет не такая большая. Давайте посмотрим, как это делается. Да, все так же, но я знаю, что здесь есть сейчас камнерез. Можно сделать который нам позволит Так а с чего его делать кстати камнерез Камнерез из чего делается Я так думаю он в каких то механизмах должен быть наверное Так здесь есть у нас камнерез Здесь у нас нет камнереза Это у нас железо Это у нас песок это у нас камень Наверное булыжник нужен да давайте возьмем булыжник и посмотрим Так куда ты давай берись уже Берись так и теперь смотрим Камнерез друзья Должен же быть где он у нас? Ага, вот он. Так я могу сделать камнирез на самом деле. Фью, это будет даже проще. Он дополнительного топлива никого не требует, но это полезная штукенция. Да, то есть нужно железо и нужно немножечко булыжника. Вот, собственно, у нас этот новый блок. Я еще таким ни разу не пользовался. Да, пускай у нас будет вот здесь, скажем так. Вот новый блок, камнирез. Чтобы сделать какие-то либо узорчатые камни, мы сюда просто помещаем. Вот смотрите, как удобно, не надо нам теперь крафтить, выкладывать рецепты, а мы просто положили в камни рез. и можем делать таким образом, ребят, ступеньки, сколько нам надо. Также мы можем делать ступеньки такие и блоки именно вот такого квадратного плана. То есть это у нас каменные кирпичи, друзья, раз. 2. То есть вот так мы делаем быстро каменные кирпичи. Так, камень нам еще пригодится на различный крафт. Я немножко его оставлю. И делаем еще, ребят, каменных кирпичей. Собственно, у нас новый рецепт, ачивка. И мы уже выстраиваем нашу стену, нашего подвала, как я и хотел. То есть она будет вот из такого камня у нас состоять. Вот так. Здесь будет вход. Потихонечку продолжаем укрепляться. Наш домик со временем превратится во что-то грандиозное. Ну, я надеюсь, что он будет грандиозным замком просто со временем. А сейчас пока вот такая канавка, которую мы потихоньку облагораживаем. Да, очень тесный будет подвал, но, говорю, мне пока для начала хватит, чтобы, допустим, можно было где-то перекатываться. Естественно, верх я сделаю гораздо побольше, помасштабнее. Чтобы уж не такой он ущемленный был. Вот, и, естественно, там будет побольше места для всего туда. Тут будет чисто подвал, это просто на первое время, пока у меня нет э, никакого дома. Я сюда сваливаю все свое э, барахло. Итак, продолжаем. Наша миссия это докопать вот эту нашу, наш вход к шахте. Так, и я думаю, что сейчас нам не помешало бы еще дерево немножко нарубить. А чтобы дерево нарубить, нужен топор, а топор я не хочу делать из железа, я его сделаю из камня. Да, то есть нам нужно немножко дерева подрубить, потому что у нас а, дерево нам нужно для того, чтобы пережаривать. Мы вот тут выращиваем, смотрите, тут у нас целый лес уже вырос. Выращиваем целый лес, деревья всякие кривые наросли. Так, какое нам дерево нужно? Да, можно любое вообще рубить, нам любое сейчас пригодится для растопки. Я, кстати, могу использовать уголь, зачем мне уголь, собственно, сейчас нужен? Это, может быть, он потом потребуется, понадобится, но я могу сейчас использовать уголь смело. Дерево нам пригодится в качестве э, декоративных каких-то моментов, нам его тоже, кстати, немало потребуется. Так, у нас уже вечереет, давайте-ка быстренько ляжем спать, иначе зомбаки нас цапают, пока приходится вот так вот... Быстрыми перебежками. Как только ночь, сразу же в койку. Вот такой уже подвальчик у нас вырисовывается. Замечательно. С таким вот отличным полом. Все у нас тут обустроено. Хоть прям здесь живи. Так, давайте поспим. Сейчас, иначе к нам набегут здесь друзья нежелательные. Нам они пока не нужны. Мы пока без них обойдемся. Так, что у нас тут? Камень. Камень мы, я говорю, оставим пока. Но я могу еще немножко переработать его. Камень нам чисто нужен для некоторых крафтов. А, пока мы, да, то есть используем его для создания вот этих вот блоков я надеюсь наш камнерез при этом не разрушается вроде как нет так, 24 еще камня мы сделали давайте еще одну стеночку я тут думаю можно уже вверх построить да, тут у нас будет вход, а это уже верхушка входа, вот так это будет выглядеть, и здесь можно тоже построить уже верхушечку, и вот так вот, отлично, тут наверное мы уже из, так подожди, что-то я лишнего здесь построил вот так вот сделаем. Так. Ну, на самом деле, вроде как, все правильно. Или вот сюда надо было перенести немножко. Или я немножко... Пере... Или я немножко... что-то Так, не, ну, вроде все так. Потому что здесь у меня будет дверь, а здесь специальное место оставил под нажимную плиту, нажимную пластину. Или с этой стороны сделаю, или с этой стороны. Тут вообще планирую двойную дверь сделать. Ну, ладно. Да, вот такой подвал, думаю, мне пока подойдет. Во, уже, уже, ребятки, прорисовывается что-то грандиозное годная на данный момент. Так, идем дальше. Это пока можно... Строительный материал мы будем скидывать в отдельный сундук. Можно даже вот сюда. Хотя, ладно, пока будем все в булыгу пихать. Вот сюда вот. Да, все к булыгу, к булыге. Все-таки, да, я решил не экономить на угольке. Я буду его сейчас пережигать. Дерево мы забираем отсюда. Дерево нам пригодится. И вот сюда помещаю уголь, на котором мы сейчас и будем жарить наш... Нашу булыгу Нам булыги нужно достаточно много Мы из нее будем делать много чего интересного В основном это будет у нас а, декор Да, декор для нашего домика Я хочу использовать дерево И я хочу использовать а, булыгу Точнее вот такие вот каменные интересные кирпичи Так, ну что ж, продолжаем ковыряться Нам нужно проковырять до самого дна Можно, кстати, здесь сейчас уже укладывать лестницу Начинать а, вниз Так, здесь у меня будет дверь да, вот тут у меня будет дверь. И здесь я, если сделан нажимную плиту, то она будет внутри дома находиться. Так что здесь лестница как раз будет, кстати, все, начинаем строить лесенку вниз. Это для быстрого спуска в шахту. Шахту, ребятки, уже строим. Она у нас в полном, так сказать, разгаре. Постройка движется большими темпами, быстрыми темпами. Пока нам тут никто из монстров не встречался, типа скелетов, криперов, зомбаков и так далее. И это очень хорошо. Так, наверное, мне не хватит а... не хватит лес... лесенок. Да, не хватит. Надо будет еще потом сделать. Но это уже на обратном пути. Я еще раз, когда поднимусь, я сделаю еще. Ну что ж, да, практически хватило. И как мы тут, интересно, будем подниматься? Но это я вам уже покажу чуть попозже, когда мы будем подниматься. Так, ну что ж, копаем ниже. Мы на каком уровне находимся? 26-й, а алмазы на 16 -м. Все это прекрасно знают. Да, вот нас... Мы сейчас копаем ямку для того, чтобы получить доступ к красному камню, к красной пыли и к алмазам. Так, я уже слышал край муха, что где-то там ковыряются. Где-то уже мы мыши летущие пищат, где-то скелетики гремят костями. Да, я их слышу. Это очень нехорошо, нехороший знак. Ну что ж, я думаю, мы готовы. У меня есть с собой меч. Ага, мы докопались до шахты. Это великолепно. И она у нас на нужном уровне. Возможно, побегав там немножечко, мы найдем наши заветные алмазы, друзья. Да, это очень волнующий момент. Так, это мы забираем все. Это мы все забираем. Где-то скелеты прям вот тут уже, я чувствую их. Они прям где-то близко. Так, на shift у нас все так же. Мы не можем вроде, да, упасть. Когда зажимаем на shift, да, то есть у нас все так же осталось, как, как, как в былые времена. Где-то здесь. Ах ты ж, еперный ты скрипер, а. Гори в огне, гори в аду, говорю. А ну, сгори уже. Да что ж такое, он не горит, вы видите? Он же сейчас бомбанет, а. Эх, бомбанул и меня зацепил немножечко. Так. Разворотил меня тут. Все, я тут строил, строил. А он на пришел, Меня тут все взорвал. Так, ну ладно. Поставим, главное, что освещение сюда Так, там даже скелет, видите? Черт возьми Так, так, так, так, так, так, опасно, опасно Опасный момент Я убегаю, он тоже пускай горит в огне Я думаю, он сгорел, да? Так, похоже, скелет наш сгорел Мне сейчас выручает вот это вот лавовое озеро, которое здесь вытекает Что оно поджаривает всех недругов И это мне просто везет, друзья Так я сейчас сюда пришел без броньки, а дамаг... Кстати, вы видели, какой они урон наносят стрелами? Мне без броньки. Мне нужна срочно бронька, чтобы здесь нормально бегать. Так, пока что алмазов я не вижу. Так, там вдалеке кто-то шарится. Я еще не успел восстановиться. Горите в огне, гады. Так, очень много должно быть врагов. Так, давайте мы здесь сейчас построим нашу лесенку, продолжим. Так, сюда поставим булыжник, сюда мы поставим еще один слой. Так, вот у нас теперь плавный спуск. Здесь надо убрать. Так, какой у нас уровень? 22-й, до 16-го еще копать и копать. Так, ну, нужно еще спуститься на несколько уровней вниз. Чтобы я все-таки стараюсь приблизиться к уровню 16. Но хотя здесь можно было уже походить. С одной стороны. А с другой стороны нам все-таки нужно докопаться ниже, чтобы получить доступ уже к красному камню. Да, железо я тоже соберу. Оно мне приготовит. Так, какой ты борзый, а? Так, так, так, это мы так с тобой не договаривались. Все, готове, меч. Я надеюсь, он там сейчас сгорит. Не хочет гореть? Что ж он там встал-то, а? Гори, скелет, гори. Встал, а? И не хочет дальше идти никуда. Они меня со всех сторон окружают. Так, чтобы у меня здоровье не убывало лишний раз. Тихо, тихо. Что ж ты не горишь-то? Что ж ты так встал? Ах, ты там еще, по-моему, скелет даже, а? Устройте там между собой батл, а я пока здесь постою. Пошла жара, но один сагрился... Один, один агрится на меня. Прям стрела мне в глаз прилетела. Так, ладненько. Давайте попробуем сюда спустимся. Ага, да, я нашел. Красный камень, наконец-то. Он мне пригодится. Он пригодится для определенных рецептов. Так, там никто не пробежал, вроде нет. Красная пыль, точнее. Очень полезный ресурс. Возможно, где-то здесь есть алмазы, но это не точная информация. Алмазы это большая редкость. Что это у нас такое? Это же... Это у нас песчаник, да? Точнее, не песчаник, это у нас, ребят, гравий сейчас такую текстуру имеет. Сразу-то я и его не признал. Он обычно выглядит по-другому немножечко. Да, мы наконец-таки добыли наш первый кремень. Кремний, да, кремний нам... Тоже пригодится и надо здесь еще Немножко поковыряться, чтобы добыть Его побольше. Возможно даже здесь Нет, у нас лопата сломалась Только начал а, Только начал я придумывать, как у меня лопата Сломалась. мне Лучше лопатой Конечно делать все копать да, Я знаю, что в таких вот а, скоплениях Кремния и красной пыли Где-то рядом можно найти Алмазы, но надо ковыряться Надо, друзья Ковыряться. Так Ладно, я без лопаты сейчас ничего не расковыряю. Только запарюсь больше поэтому мы наверное сейчас поднимемся наверх сделаем себе еще ступень ступени немножечко и придем сюда обратно как жаль что здесь нет телепорта Скелеты оттуда все идут и идут и идут надо бы здесь знаете что сделать этому дело убирать не будем мы сейчас просто-напросто пока вот так закроем чтобы нас никто не тревожил да вот ну, и самим, чтобы не попасть в эту всю водичку, мы сделаем вот так пока, да? А потом со временем, если что, мы это все дело поправим. Да, и чтобы сюда никто не мог пройти, мы сделаем вот так, чтобы можно было удобно отстреливать а, врагов, если что. Да, только главное самим не попасть в эту ловушку. Так, ладненько. Здесь мы сделали. Так, забираем железо. И пойдем сейчас наверх. Так, что-то мы новое открыли. Новые рецепты, мне говорят. А, посмотрите зацените ну ладно мы попробуем посмотреть в другой раз когда сюда заглянем так все это собираем это что у нас такое это а это новый блок это андезит у нас да много очень здесь блоков совершенно новых надо к этому делу привыкать так здесь у нас лава И здесь у нас такое место так вот здесь мы можем поставить вот так даже блок мне не сюда а я хотел вот туда вот в принципе, ага, если я сделаю так, то у нас, наверное, будет подъем теперь, да, наверх? Нет? Так, осторожно с шифтом. Нет, тут у нас подъема нет, тут у нас все будут сгорать. Какие ужасные звуки, на самом деле. Кто-то там меня, по-моему, спалил, да? Нет, вроде никто не спалил пока. Так, дальше идем. Наша задача это спуститься еще поглубже. Так. Убираем, естественно, здесь э, слой, чтобы у нас было три блока высоту. Смотрим, на каком мы... Вот, 16 ребят, у нас уровень как раз... Отлично. И вот, по, ну, хотя надо спуститься до 12. го а алмазы начинаются с 16, но чтобы нам их найти, нам желательно идти по 12 уровню, чтобы мы могли определить <coughs> более максимальную область их появления. Так, сейчас мы где на каком уровне? 14. И давайте все-таки до 12. -го. Так, это 13. И вот это у нас 12 уровень. И вот здесь уже. Так, вот сейчас мы на 12. -м. Да, вот ниже уже нежелательно. Ну, ладно, вот так вот сделаем. И уже по этому уровню, ребятки, можно искать и исследовать алмазные месторождения. Так, ну давайте поднимемся обратно. Сейчас я сделаю себе ступени и спущусь туда вниз. А после этого мы попробуем сделать какой-нибудь быстрый лифт. Главное не промахнуться. Так, так, так, так, так, так, так. так. так. Здесь мы поставим. Начнем тут так не запрыгнем. Ну, и все, вот, ребятки, какая удобная штука получается. Как мы можем быстро забежать. Я для этого это все делаю и мастерил. Так, у нас тут никого нет, друзей. Вроде нет, давайте-ка отлежимся. И следующий день пойдем дальше укладывать нашу лестничную площадку. Так, так, так. Так, никто у нас тут не появился рядышком? Никакой крипер. Ничего не хочет нам тут взорвать? Нет, вроде все спокойно, все тихо. Так, что у нас тут с камушком? Камушек нас нажарился. Так, раз, два. Где наш камнерез? Камнерез вообще полезная вещь такая. Так, закладываем сюда камушек. И превращаем. Даже, кстати, резные, ребят, можно делать. Резные каменные кирпичи. Можно, кстати, их знаете для чего использовать? Я даже придумал, для чего можно их использовать. Сейчас будет классно вообще. Классно. Раньше такой возможности вроде как не было. А можете было. Так, давайте-ка сюда камень положим. Ага, вроде ничего никуда не исчезло. И сделаем резные кирпичи. Давайте 16 штучек оставим. Вот так вот, да? И сейчас я попробую сделать следующим образом Так, так, так Здесь у нас будет и здесь Дорожку, если из них выложить Будет же интересно, нет, хотя это подвал Здесь пусть дорожка такая будет Если мы сюда поставим, будет прикольно же смотреться Смотрите-ка, оп О, вот это уже более круто смотрится Так, вот две штучки А можно вообще выложить, да, всю вот эту сторону а Именно вот этот дверной проем Да, я, наверное, сейчас так и сделаю да, ребятки, надо строительство тоже время немножко уделять. Потому что мы же здесь в дальнейшем будем развиваться. А чтобы нас радовало окружение, надо строить от души. А мы это любим. Так, во, вот так вот это будет. Так даже лучше смотрится на самом деле. Такое, знаете, интересное оформление. Я считаю. Ребятки, что вы думаете по, по поводу строительства моего? Ну, я, если честно, строитель так себе. Но строить я люблю. А строю так себе. Ну, вот, как-то так пока построим. Чтобы было у нас поинтереснее. И что мы дальше делаем? Я думаю, что еще на один уровень надо поднять подвал. А здесь мы, наверное, выложим еще один э, слой. Хотя, наверное, нет. Здесь у нас будет уже пол у дома. Или нет? Чтобы повыше было. Все-таки три блока это маловато. Если мы тут потолком закроем, будет не очень-то хорошо. Четвертый блок. Тогда у нас будет это уровень как раз-таки дома. А, а дом сам мы поднимем немножечко на один уровень повыше. ну давайте все-таки сделаем. Что нам болтать-то? Давайте уже сделаем, что мы задумали. Так, каменные кирпичи немножко есть. Давайте еще сделаем. 32. Нам, интересно, хватит? Нет? Сейчас проверим. Так, так, так. Да, я хотел сделать еще один уже финальный слой этой стеночки. То есть вот такой вот. Тут уже мы будем, наверное, делать потолок. Вот. Вот. Все, как раз он у нас э, с нашим нулевым уровнем выравнивается. 64-м, я так понимаю, да? Мы сейчас на 64-м же стоим, нет? Давайте-ка я гляну. А, 62-й, 63-й, вот. 63-й, да. Ну, нормально. В общем, вот так вот мы сделаем. На, на уровне 63-го блока, пускай это будет все дело, располагаться. Ну что ж, идем дальше. Так. Такой у нас получился подвальчик. Надо бы его крыши уже закрыть как-то. Сделаю я в него лестницу потом. Да-да-да, так, ладно Пока спустимся в нашу шахту И доделаем ступеньки Мне бы, конечно, интересно было бы найти Алмазики, и будет хорошо, если мы найдем их сегодня Так, кирка у меня Уже в полуразвалившемся виде Уголька мы, наверное, еще немножко Добавим в наши печечки И поджарим мы побольше Где у нас булыжник? Так, сюда добавим булыжника И сюда мы тоже добавим Булыжника, пускай пока Жарится, так Камушки. Все лишние камушки мы положим в этот сундук. Так, гравий в том числе, М -м -м, камень, песок. Я, кстати, песок хотел тоже пожарить. Надо это сделать. Так, да, давайте мы все-таки вот здесь пожарим песок. А в этой печке пускай у нас жарится тогда булыга. Так, вот, вот так вот сделаем. Замечательно. Все. Оставляем здесь камень. Камень, кстати, нормально у меня. Андезит сюда же. Диорит тоже сюда же. Белая шерсть. А белая шерсть у нас тоже вроде как блок, но он такой органический блок, поэтому ее в органику пихаем. Ну, можно сказать, органический блок практически. Так, здесь у нас дерево, земля, железо это все мы сюда распределяем. Кремний можно, кстати, тоже сюда. Это у нас как ресурс дополнительный наш интересный. Дерево пока можем оставить в инвентаре и... и, и... И давайте сделаем немножко факелов. Факела нам сейчас пригодятся. Да, я бы еще, наверное, сделал... Так, факела. Это у нас уголь. И это у нас палки. Палки нужны нам. Палочки. Четыре штучки. Ну, я много не буду делать. Сделаю 27. Мне вполне должно хватить. А, еда у меня есть. Подрастает. У меня также еще еда. Ну что ж, давайте спустим... А, да, как ты спустишься? Тебе сейчас желательно сделать еще ступени. Так... Хорошая, кстати, штука камнерез. Просто переоценить очень сложно. Ну, потому что реально полезен. 29, думаю, что хватит. Но, если честно, не уверен. Желательно бы, наверное, еще взять. Так, редстоун, давай тоже засейвим уже. Пускай здесь лежит. Уголек тоже пускай тут находится. Так. Лопата, друзья. Кирка нужна и лопата. Есть железная кирка. Есть, кстати, каменная кирка у нас еще. Давайте-ка мы сделаем одну лопату. Вот так вот, да. И одну кирку. Потому что кирка у нас скоро сломается. Вообще каменная кирка нафиг, в принципе, не нужна. Мы ее сделаем тогда, когда у нас совсем будет печалька с ресурсами. Но я думаю, сейчас такого уже точно не будет. Мы же все-таки начали развиваться, друзья. А у нас такого сейчас точно недостача в ресурсах. Думаю, не будет очень продолжительное время. Так. Ну что ж, я еще хотел сделать немножечко немножечко себе... Да, давайте отсюда возьмем булыжника Я потому что чувствую, что мне не хватит. Точнее, из булыжника ступень. ступени я хочу сделать. Да, вот. Так, ну тут вроде головой мы сильно сейчас не бьемся, да? В идеале хочу сделать спуск, потому что спускаться мы по ним с трудом можем. Это надо еще в идеале убирать один слой верхний. То есть, получится 4 блока в высоту. Это я сделаю потом. В спуске я планирую сделать именно по вод... на воду. То есть прыгать а, в, в водяную лунку. Такой, знаете, способ. Наверное, многие его знают. Так, здесь никого нет из монстров. Вроде пока спокойно. Вроде никто не заспаунился. Так. Что-то я как-то здесь криво поставил. Давайте коровника сделаем. Так. Еще немножечко. Еще чуть-чуть. Лишь бы лава мне на голову не полилась. Еще вот так уже лучше. Забегать мы сможем, по крайней мере, очень-очень удобно. Во! Отлично! Просто без проблем. Вот спускаемся, мы иногда немножко зацепляем головой. Но ничего страшного. Так, здесь надо факел поставить. Я бы сейчас, конечно, сделал вот так. По технологии по нашей. И начинаем здесь копать. Так, здесь у нас будет центр. И начинаем, ребятки, копать. У нас сейчас поиск алмазов. Давайте в три блока в высоту. Да, возможно, мы что-то здесь и найдем. Я планирую сегодня за серию найти месторождение алмазов, ведь нам нужны алмазные инструменты. Алмазы, если мы найдем, будет очень и очень замечательно. Так, ты же можешь так ставить уже. Во! Так, все, собираем по пути. Я думаю, что я на верном пути. Пока идем в эту сторону. Начинаются шахтерские работы, друзья. Ибо Майнкрафт, сами знаете, у нас без шахты тут никуда практически. Типичные шахтерские раскопки. А, добываем, а, пр пробуем, ищем алмазные месторождения. Кто, ребята, еще какие способы знает добычу алмазов, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но лично я вот вам показываю свой, который я использую всегда и везде. Обычно я еще иногда копаю в два блока в высоту, но сейчас хочу найти с максимальной эффективностью... Возможно, в ближайшее время мы уже что на что-нибудь наткнемся Ну, ладно Думаю, что так он и будет Так, ладно, в эту сторону, я думаю, мы нормально прокопали Надо попробовать в другие стороны Если мы не найдем а в других местах То попробуем пройтись опять по тем же Так, давайте сюда для разнообразия копнем Так, вот у нас центр стечение. Вот в эту сторону нам надо копнуть сейчас Так, тут мы сейчас, я так понимаю, копаем под шахтой Там у нас была шахта как бы на нас сверху не повалились клеты. Вот видите, железо нашли уже. Так, железо нам пригодится. Да, железо сразу же собираем, потому что из железа очень много интересного можно сделать. Тари-тари-тари-тари. Продолжаем мы копать. Скоро мы найдем алмазы и пойдем мы пировать. Наверное, найдем. А обычно это надолго. Как повезет, друзья. Обычно надолго затягиваются поиски алмазов. Я бы, конечно, сейчас предложил бы вам подождать на быструю перемотку поставил. И нашел бы, показал бы. Но мы будем, ребятки, проходить. Стараться без перемоток. Вот таким вот классическим способом. Мы еще железо нашли. Замечательно. Давайте его все добудем. Все до последнего блока. Нам железо всегда пригодится. Вот так вот, да, то есть фармим по черному, по максимуму Так, здесь алмазов я вижу тоже нет И я предлагаю попробовать пойти в другом направлении Сейчас еще немножечко пройдем Это же у меня следующая уже, вторая кирка, да-да-да Да, сейчас мы еще немножечко пройдем ну, как я вижу, мы уже компенсировали железом, поэтому нам не страшно сейчас тратить кирки. Во, мы нашли... Ага, кстати, я помню то место, место одно, где у, нас был, а, где у нас был гравий, и там надо бы поковыряться. Вот здесь, кстати, уже намек на то, что где-то есть алмазы. Вот эти вот... Ох ты, даже изумруды, ребят, нашел! Офигеть! Еще бы сейчас здесь где-нибудь алмазы были, я бы просто... Охренел бы Офигеть, друзья, изумруды я нашел уже Ой, не изумруды, ребятки, прошу прощения Это у нас не изумруды Это у нас лазурит Перепутал немножко Старый нубас Ничего страшного Изумруды мы пока еще не находили так, ну что ж, идем дальше. Это уже говорит о том, что здесь где-то есть месторождение. Давайте еще несколько блоков в эту сторону копнем. И если мы не найдем алмазы, значит я пойду в другую сторону. В совершенно в другом направлении. Так, ну, как вижу, что, что здесь у нас ничего нет. Еще пару блоков. Чтобы у нас хотя бы кирки нахватило на другое направление. Да, то есть мы здесь. Ничегошеньки не нашли. Все, идем, ребят, в другом направлении, потому что мы уже здесь слишком дофига далеко докопались. Так. У нас там, наверное, уже стемнело, по-любому, что-то давно уже не выходили на поверхность. Главное, чтобы когда мы вышли, надо смотреть в оба, не появилось нигде слева-справа криперов. Иначе это сыграет с нами злую шутку. Надо это всегда предвидеть. Так. Идем, ребятки, идем. Мы сейчас, наша главная цель, это добыть несколько алмазов. Из алмазов нам желательно сделать кирку, которая нам пригодится для добычи обсидиана. То есть, нам нужно построить портал в ад и идти туда за всякими интересными ништячками. Опа, золото. Золото, тоже полезный ресурс. Открыто новые рецепты, загляните в справочник, мне предлагают. Так, но ну я пока не буду, я потом как-нибудь загну. Золото, друзья, нашел. Вот все же нашел, кроме алмазов. Все практические ресурсы в этом мире нашел я, кроме алмазов. Ну, я думаю, что я уже где-то близко. Скоро они мне попадутся. Так, еще у нас красная пыль. Тоже пригодится. Будем со временем попробовать делать какие-нибудь интересные механизмы. Лазурит. Да, то есть он, по крайней мере, нам пригодится даже как краситель, да и не только Вообще тоже можно в разных рецептах использовать. Давайте собираем, друзья, собираем. А, как раз кирка сломалась, не хватило. Мне надо бы червилдзурита. Ну, ничего, мы сюда еще вернемся. Давайте поднимаемся наверх. Больше у меня никакой кирки нет. Все поломал, переломал. Так, так, со временем здесь будут спамниться монстры. Поэтому, ладненько, давайте поднимаемся. Тут вроде пока никого. Но я слышу, что там пещеры э, слева есть. Надо бы туда прогуляться, если нужно будет нужно быть побольше ресурсов. Так, а здесь почему? Здесь что не так? Здесь я ступеньку поставил вообще не так, как надо. Ага, у меня есть каменная кирка еще. Кстати, а что это я побежал-то? У меня же есть каменная кирка, это я ее случайно подобрал. Давайте-ка продолжим дальше, поковыряемся. Что это мы сразу убегаем-то? Каменной киркой, я знаю, тоже можно добывать все эти вещи. Она тоже не такая. Вот, видите, тут какое месторождение. Сейчас бы ушел и железо бы не забрал даже. Тут, смотрите, как здесь плотно все. Сейчас еще и алмазы по-любому покажутся, но... И, ребятки, и бинго! Ну, нет, нет алмазов. Я уже обрадовался. Возможно, сейчас, если я... О, еще красный камень. Это явно намекает мне на то, что, чувак, тут надо поработать. Так, а красный камень, интересно, можно каменной киркой? Нет. Его только железной киркой можно собирать. Потому что, видите, я сейчас сломал один блок. А лазурит? А лазурит, кстати, можно, да, этой киркой собирать. Но я только не знаю, с лучшим ли шансом выпадает, когда я каменной киркой добываю лазурит или нет. Ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А вот красную пыльку, к сожалению, каменной киркой лучше не собирать. Но, я думаю, и, и лазурит тоже. Ну, ладно. пойдем все-таки сделаем нормальную кирку. Сейчас нужно быть предельно осторожным. Я вот знаю, что мы можем здесь пособирать. Это вот уголь-то точно. Так, так, так. Еще немножечко, еще. Давай по максимуму, друг. Ты сможешь... Нам уголек понадобится. Надо очень много всего пережаривать. На дереве на одном не уедешь. Надо много очень дерева свалить. Но я дерево хочу использовать для построечек, для каких-нибудь. Че ж такая жил-то большая? Так, да, видите, каменная кирка намного медленнее, чем металлическая, стальная. Поэтому нам лучше сделать металлическую и ковырять ей. Каменный мы далеко... С каменной мы далеко не уедем. Так, ну что ж. Еще немножечко, раз-два, и еще чуть-чуть, да откуда же его там так много столько, а? На жилу наткнулся на огромный угля, возможно даже это еще одна параллельно идет, по, -по, -по всему случаю, да, по-видимому. То есть, похоже, еще надо нарвался, Ну ничего, ребят, нам пригодится, нам это все понадобится со временем. И уголь это хорошее горючее, горючее вещество Можем на нем очень много пачками потом выплавлять чего-нибудь Так, так, так, главное на третью не наткнуться подряд И даже кирку сломали, ну и ладно, ну и хрен с ней Зато не пришлось переводить, а, переводить ресурс Так и сломали Использовали по максимуму на все необходимое Так, идем выше Вот так вот мы быстро передвигаемся Гораздо быстрее, я думаю, что по лестнице так, тихо. Вот тут надо сейчас осторожно быть. Успею? Нет, я поспать. И меня никто не заметит. Ага, тут монстры. Черт, я так и знал. Что если я приду ночью, тоже жди беды. А крышу-то я и не сделал. Ну, ладно, лишь бы криперов не было. А я слышу, что там очень много всех шарится. Черт возьми, а! Вот сейчас как их всех разгонять? Попробовать выбежать? Давайте попробую выбежать. Главное, чтобы в деревне моих всех не поели. Не дают мне поспать. Не дают, а монстры. Так, выбегаем. Ага, выбежали. Ага, выбежали. Как их много, а? Давайте забегаем обратно. Попал, попал, гад. Еще раз попал. Все, ждем. Попробуем повоевать сейчас. Надеюсь, меня просто так быстро они не убьют. Я чувствую, что сверху ходит крипер. Друзья, вот попал-то, а. Как хочешь, так и выживай. Вот скелет стоит. Вот, зараза-то, а. Так, как здесь удар носить? Черт, крипер прям наверху стоит, а. Да что ты будешь делать, а? Ну вот, зараза-то, а, вот я так и знал, что смерть меня достигнет когда-нибудь. Вот я сейчас возражусь, и меня подвзорвут. Это будет печально. Потому что они все здесь. Они все здесь. Вот я попал, друзья. Надо их отсюда выводить, а. Главное, чтобы они не пришли в деревню. Тут их очень много. Так, как будем играть? Что будем делать? Чем дальше ты от них убегаешь, тем больше ты агришь всякой нечисти. Тут их очень дохрена. У нас, ребят, сложный уровень сложности, я повторяюсь. И нам, похоже, придется ждать утра, когда это все закончится. Они от нас так просто не отстанут. Или же по-быстрому как-то переспать в кроватке, чтобы они все погорели. Но криперы, я знаю, что они не горят. Черт, здесь так много монстров, а. Интересно, получится сейчас добежать, нет? Тут еще даже скелеты остались. Да что ты будешь делать? Охренеть. Во попал-то, а. Вот попал. Интересно, сколько мой лут там пролежит? Так, так, так. Полянка, друзья, полянка. За мной крипер идет. Ага, утро, утро, утро, родной. Я тебя жду. Пока я вроде сытый и довольный. Пока могу убегать только от них. Ну ладно, хотя бы так, чем как Ребят, я не знал, чтобы я так и застигнет врасплох. Вот видите, как все-таки важно на тяжелом уровне сложности наличие дома. Здесь ни хрена ничего не сделаешь. Я, конечно, сейчас могу нарубить, но меня просто-напросто сейчас преследуют постоянно. Меня постоянно обстреливают. Постоянно со всех сторон монстры. Блин, поскорее бы уже утро настало. Поскорее бы, поскорее. Я пока еще бегаю. Вот как только я перестану бегать, меня сожрут нахрен. Пока я еще бегаю и могу убегать от них. Черт возьми, черт возьми. Так, Эндермен, ты нам точно не нужен. Вот зомбаки, чем мне нравятся, они преследуют, по-моему, постоянно. Вот лишь бы на мою деревню не напал никто. Хотя там есть голем, он справится. Черт, вот попал-то. А нет, вроде не все зомбаки агрятся. Только некоторые. А обычно, насколько помню, а -а -а зомбаки агрились со всех прям сторон шли. А сейчас вроде нет. Сейчас вроде только некоторые агрятся, не все подряд. То есть, если бы они все сейчас на меня поперли, мне бы реально было здесь очень-очень туго. Блин, крипер в пустах стоит. Да что ж вы меня все преследуете, это, а? Горите уже в огне, горите. Вот так вот, горите в аду. Гады. Они меня просто-напросто обложили со всех сторон. Я не хочу, чтобы хрипер бабахнул у меня где-нибудь вот здесь в хате моей. Вот реально, ребят, не думал, что такое будет. Но сейчас я, по-моему, это... О, тут уже у нас скелетик один помер. Дал нам немножко косточек. Да, сгорит уже, отлично. Так, я надеюсь, мой лут остался там. Ничего страшного, что я его просрал. Да, вот он мой лут. Это хорошо, что они не взорвали мой, мою кроватку, мое место сейва. Вот я поэтому и говорил, ребят, что очень важно сначала установить несколько кроватей, чтобы было, было где перекантоваться. Пауки у нас в огне не горят, и криперы, кстати говоря, тоже. Поэтому очень важно сейчас осторожно шастать по своей плантации, иначе могут подзорвать. Так, ну что ж, давайте рассортируем немножечко свои ресурсы. Так, кто тут у нас летает? Эндермен Эндермен здесь у нас летает Панику наводит Так, я предлагаю сделать все-таки двери Чтобы в случае чего Мы смогли нормально зайти сюда И нас никто не тронул И вообще потолок планирую сделать Так, ну что ж, давайте выложим все свои ресурсы Блин, сейчас опасно, я вот сейчас вот боюсь Именно потому, что вокруг у нас Всякие монстры Криперы, они перемещаются свободно и могут в любой момент зайти. И мне интересно, немножечко, ребятки, боязно, потому что если я буду так калатно стоять, меня могут взорвать. Ладно, друзья, вот такой вот хардкорный режим, на нем реально круто играть. Я просто обожаю играть на хардкорном режиме. Потому что чувствуется реально сложность, что нужно, особенно поначалу, вот как сейчас у меня на начальном этапе, нужно реально выживать, нужно шкериться, ныкаться и так далее. Так, ну что ж, надо на самом деле сделать лук и стрелы, чтобы избавляться от дальних целей, но вообще я бы сделал сейчас броню, которая бы тоже не помешала. Так, ну что ж, с чего начнем? Так, железную руду пока мы все сюда сейчас положим, что мы нашли. Так, так, так. Надо сделать а, мне железную кирку А лучше две Так, нет, сначала надо было сделать Сначала надо сделать палочек как следует. Вот И две кирки сразу же сделаем Две железные кирки Раз У меня есть стрелы, можно делать лук Так Что у нас здесь? А, вроде пока нечисть вся исчезла а, Наверное, надо будет сейчас Заниматься деревом немножечко да, давайте подобываем дерево. Да, надо сейчас все-таки укрепить крышу, сделать. Э, ну, она же будет у нас полом нашего дома. Я бы сейчас, знаете, как сделал? Вот здесь по, по краям поставил бы балки, которые бы у нас держали всю нашу конструкцию. Да, и я их хочу поставить именно на твердую породу, чтобы они у нас не отвалились. Не... Ну, чтобы реально стояли, э, так сказать, нормально. Чтобы наш дом был крепче, да И у нас вот тут по бокам а, будут такие вот балки Точнее не балки, а укрепленные м, вот такие вот уголки Так, это у нас один уголок с этой стороны Так, у нас немножечко тут перекос получился такой, да Ну ладно, мы это потом используем все равно для чего-нибудь Так, давайте с этой стороны теперь еще подровняем Вот такие уголки, на которых у нас будет держаться конструкция Я бы вообще, да, это сделал все в столбы, в нормальные вот такие то есть просто каменные, вот такие у нас будут подпорки. Вот. И вот так еще, вот, замечательно. Это у нас уже основа нашего дома, наш твердый, так сказать, костяк, на котором будет наш дом стоять. Раз-раз. И еще вот здесь, вот. Это у нас два колонна. Да, то есть колонны нужны нормальные, чтобы наш домик никуда не съехал. Здесь будет... А, вот здесь уже можно уголочки сделать, да? То есть тут достаточно будет сделать вот такие уголки. Раз. И два. И вот сюда еще. Так, да, чтобы реально все было плотно. Наш дом, в случае чего, если крипер бомбанет, только вот эти блоки разрушались, которые с землей. А вот это все стояло как надо. Так, здесь вот так. Или как сделать уголок? Думаю, что так будет нормально. Так, здесь у нас как все это выглядит? Ну да, пусть будет так. Тут будет такой уголок и с этой стороны мы сделаем уголочек вот такого плана также до да, твердой породы все это дело копаем во достроим да, нормальный друзья дом не какой-нибудь там халупу а уже нормальный в который мы будем в который мы будем приходить и не бояться что нас какой-нибудь зацепит откуда нибудь вылезет крипер бомбанет и у нас пол дома сдует нет строим сразу же нормальный домишка. так Пусть он будет небольшого размера, но, тем не менее, это будет наш уже дом, где мы можем перекантоваться. Так, сюда и еще как-нибудь. Так, здесь у нас все пока. Здесь у нас будет фундамент нашего дома. Предлагаю сделать следующим образом. Так, здесь будут балки, на которых будет держаться фундамент, да? Наверное. Так, куда мы их поставим? Вот сюда, наверное, здесь у нас будут вот такие балки. Так, еще, наверное, надо камня. У нас есть сейчас булыжник. Вот так вот это будет балка у нас выглядеть. Да, и вот так вот. То есть это будет фундамент, который будет закрывать. Так, ну я, конечно, ладно, будет пусть из камня, потому что у меня сейчас другого материала нет. Вот, то есть он начинается отсюда и заканчивается вот здесь. То есть вот такой вот фундамент, друзья. Ребята, кто еще любит строить в Майнкрафте, пишите, пожалуйста, в комментариях. И вообще, можете даже скинуть какую-нибудь ссылку, да, на нормальный канал, где можно, посмотрев который, можно, ну, неплохо так обучиться строительством. строительству. Так, ну что ж, халупа, конечно, получается квадратного плана, но это, ребята, настолько фундамент, самое основное, на чем будет держаться весь дом. Так, и здесь, наверное, тоже стоит сделать такой вот штуковину, но я думаю, что здесь мы по-другому по немножко переделаем, потому что нам тут будет мешаться а, для входа в подвал. Да, вот этот блок нам уже мешает. Мы, наверное, здесь все-таки немножко вот так вот вырежем. Раз. И, в принципе, и все. То есть вот этот только блок мы уберем, а в остальном также и останется. А, ну что ж, друзья, значит, фундамент мы нашего будущего жилища заложили, значит, так вот здесь мы будем жить, здесь мы будем в дальнейшем развиваться. Я думаю, неплохо мы сумели построить за нашу текущую серию. А, Ну что ж, пишите свои комментарии, ребятки, оставляйте свои вопросы, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Ну и, конечно же, ребят, чем больше эта серия наберет лайков, чем больше она наберет просмотров, тем больше это будет мотивировать меня снимать Дальнейшее прохождение по Майнкрафту Я уже в принципе понял, что вам он Достаточно хорошо заходит, но ребятки Нужна ваша поддержка, если вы хотите Дальнейшее прохождение Вот такой вот классической версии Майнкрафта Ну что ж, играйте только в самые лучшие игры И всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца И написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео То поздравляю тебя и возможно в следующем видео Именно твой комментарий я покажу в начале Ну а на сегодня пока что это все